Всем привет, с вами снова Скайзгид и Скиф. Сегодня мы отправляемся в ад. Мы, тут не много... мы снимаем видео, потому что мы уже около... Ну, день не снимали, так как сервак перестал работать почему-то. И плюс у нас еще исчезла своя, наша броня. Да, кстати. Ты поджигай давай там это. Ты поджигай? Все ну, ну что, что? Вроде все взял, смотри, алмазный меч, стрелы, лук, зеленая. Вот ну вроде все взял. думал кирка не сломается. пошли ну, Слушай, мой совет, посади свою собаку. А где она? У тебя наверху вон. Наверху. Это не наверху, моя. Наверху вон. Синяя, которая. Вот... Да Её. тут ты... еще твоя собака. Где? Вот тут. Вот. Это? А, да, точно я вспомнил. И это твоя. Да как? Если они твои должны быть. Но это не моя. Не понял. Так мы. Я смотрим. сейчас в другой портал телепортировался. Да? Они поход. Или? Бело, а, не нет, в этот, в этот. О, да? нифига тут да. свинозомби. С тебя как стрельну. Ох, как это хорошо, да? Где тут сидит камень? Ой, а хорошо. У меня этого полно я уже ходил. У меня только, ну, и песок душа у меня есть, это все есть. А че ты дома не поставил, если оно у тебя все есть? Что? Так адских бородавок-то нету. Все, да, есть красный. Надо найти адские бородавки. Опа, она адская крепость, хоть я на нее забирался. Блин, надо. Я не взял с собой этого. Кого? Я не взял с собой блоков, потому что И я так не взял. Так вот сход набери, человека. А камень так быстро ломается, да? Да, давай, набирай его так. Его чтобы... даже железной киркой быстро можно сломать. Да, я знаю. Давай набирай. Сейчас его так. каменной наберу. киркой можно даже быстро сломать. Угу. Я ещ каменный ломал. Интересно деревянный. Все, я набрался практически так. Теперь так. Главное, чтобы там и фриты не появились сразу же так. Знаешь а встречать. встречать. А? а кстати, какие здесь текстур на я его ни разу не видела. Я не знаю, я тоже. Я крип. Почему-то некоторые крепежи, маленькие, другие большие. Ну, сами... знаешь? Да, смотря как получится. Смотря как, какие родители не рядом с этим текстуром с текстурпаком одни крепиру маленькие, другие большие. Куда пойдем? Давай, ты сейчас, я пойду Погоди, раз. погоди, я сейчас быстро наберу кварца здесь. За него опыта просто дают и денег. Шахтерство. Так ты где? Я в начале. Денег не дают за кварц. А, ну я в начале. Ты где? Я ушел вправо, вправо. Нифига тут туннель или влево не по-моему вправо. Чуть я чуть чуть не понял где ты. Ну а. А направо. Это вот первый поворот, да? Да. Тут тупик. Я бегу тебе навстречу. А вот он. Да он. вот. Пошли. Ну, давай начая кварца набер... нарублю. Нарубаем его. В следующей серии, наверное, мы Я не знаю, что делать будем, наверное. А, я может еще механизмы буду выкладывать опять. Чё там кто? Блин свинозомби, за что ты меня бьешь? А? Да за что? Ведаль, помоги! Ты где? Меня свинозомби бьют! Вель, ведаль! Блин! Ты где, блин? Я валю свинозомби. А где ты? А, я вижу твой ник. Ты внизу что ли, ты упал? Да. Подожди, я где эти тебя Они же не атакуют просто так. По идее. Ну что они тебя атаковать начали? Блин, тебя тебя Так, куда я ушел? Направо давай, там он с винозом, поговорим с ним. Подожди, на что? Ты нафига его мочил? Он тебя не бил же. Я его за Я там его за его... Опа-на! Ифриты, друзья? Я слышу Ифритов. Отлично. Готовься. Лук, стрелы давай. Они здесь, по-любому, иди сюда. Ни хрена все, как они выглядят. Как? Вот туда вот, вот туда вот выйди. Где? Их там столько! Где? Налево, сейчас посмотри. Сейчас, где они-то? Офигенно! О! Ну, ты видел? Ага, у тебя же рытвым много. Они прямо. Подожди, готовься. На, лук. У тебя есть лук с собой? Нету. Давай. Знаешь, что сейчас делаешь? Сломаешь вот этот блок. Ага. Только стой, да не! Сбоку. Отойди, Вета. Давай, ломай. Я готов. Где там он? Это... Подожди, подожди. Тихо. Я свинозомбию убью. Они... Убивай только на нас другие начнут сахар. Ладно, У них спаунер наверху, смотри. Да, я знаю. Блин! Нужно надо сломать. Вон. Ааа, блин, нет! Спасай. меня мочит! Спасаем! О! Ни хрип! Мовчи! Вс! Отойди нафиг! Отойди! Я же тебе сказал! На! Давай. Да ты что делаешь? Я делаю. Ты, да. ты... ты да. что делаешь? Короче, я пойду как мужчина на атаку. Ага, Чтоб тебя убили, да? Не парь, Надо спалмить, сломать вон тут. Давай. Прикрывай. Я тебя прикрываю. Давай-давай, все. Теперь хотя бы спалниться перестанут. У них там два, что ли, спалмили? Не знаю, на минус. Но я говорю, дай пожрать. Пожалуйста. Дай пожрать. Да подожди сейчас. Каким фигом они покажись там еще наверху? У них там похудел, я Дай, пожрать. дай пожрать. На, дал. Да, ну все. Я тебе две дал. Все, О, блин, тихо, тихо, не выглядывай. Их там немного воды? С двух ударов умочиться. Кто? И фрицы. Да? Да. Блин! Готов, да, готов. там второй, там второй Всё, я сейчас я сейчас попытаюсь второй сломать. А где он? Вот там же вроде бы. Сейчас посмотрим. Блин, там сверху! Тихо! Сколько? Так, их трьё, трое осталось. Подожди. Подожди! Отойди, ветер! Ты, я же тебе сказал погоди тихо тут один и них ща погоди вы восстановлю здоровье пойду на пролом они там сверху я не знаю так ты творишь ты а, я, не тебя, я не тебя честно хотела тебя. тихо это один и флит остался все давай на пролом Сейчас вот это вот Давай, пошли со мной набрало. А, Помоги мне сломать. А я с тобой. где ты -то там? Вон он! Здорово, Эйфрит! Здорово! Все! Готов! Стержи не Фрита есть! Красава! Надо искать следующий спал. Давай этих, сышь, погоди, давай вот это сломаем. Ну, мало вот ли, ли здесь... будем что-нибудь строить, дом как-нибудь украшать ими. Ломая, так, Хоть что? один спаунер нашли. Два. Угу. А разве два было? Да, мы же два, по-моему, уничтожили. Один. А, да? Я снимаю. Как он снимает? Нет. А грибочки точно. А еще надо адские самородки найти. Погоди. Самородки, а бородавки можешь. Ой, бородавки, что я вообще говорю-то? Надо вон иди, пока что, давай. Ты сломай вон, я сейчас пойду глухством копать. все ты, где... ты где сейчас? Я иду. Я тут грибочки ломаю. Я тоже ломаю, ломаю. Надо. Ой, я подожди, могу... там еще продолжение крепости. Да, да. Давай туда. Подожди, сейчас. Иди ко мне. Я тут угол стол сейчас буду копать. Погоди, а ты где сейчас? Короче. Виталь. Почему? У меня такой баг случился, что у меня, я когда видео выкладывал, да, двухминутное, у меня там высветилось, осталось 160 минут, и эти минуты шли по реалии. Да? У меня две минуты загружались, два часа, прикинь. Это что было? Скажи. У тебя вот сколько загружалось? Ну, я не знаю, у меня две минуты обычно нормально загружаются. Вот это вот что было, такой то баг был, выкажи. Может быть, да. Ты где, блин? Ты Такую же, в какую ты... сторону пойдешь? Пошли я... с винозом. Продолжение крепости. Го. Там блин, уже... ну зачем он отошел? Куда пойдем? В сторону Кро... крепости. Продолжение. Подожди, а ты где? Это я тебя ищу, блин. Иди к тому сторону, где лека... Мелька... Короче. Фух. У, меня уже... у тебя сколько еще опыта? 8. Вот, давай продолжаем. Куда? Вот сюда, по-моему, а, ты... а, вот, стой, подожди, куда пойдем? Сюда. Пошли ты... туда. Ты знаешь, Потому... как выглядишь? Ну? Ты выглядишь как будто ты зомби с этой с, <св... <св...> с этим. В одной руке у тебя лука в другой стрелы. Подожди-ка, подожди-ка. Это надо туда идти. Ты где? Знаешь, Ты сейчас или стоишь? Я в конце. Так, я вернулся. Вот, видите, у него бошка назад повернута. Ну, ладно, пошли, давай. Да я вообще в конце стою. Ничего не знаю. Ты со мной рядом стоишь. Подожди, подожди. Щас. Я рядом стою, да? Тогда удар меня. Ну, удар меня, Вита. Ага, сейчас. Попробуй перезапустить. Зачем? Да, все, теперь это я. Пошли. Видишь, теперь е ⁇ двигать? Нет. Нет? Так, мы продолжаем. Пошли сюда, И... сюда, сюда, сюда. Скиф. Да я хочу туда. Ну, он пошли туда. Раз хочешь. Пошли. Сейчас, погоди. Откладывается. Ой, давай, дружка, помочь им Он же ведь нас любит, да. Ты жить нас любит. Пошли, там был Спарта. Он, он, он, он Спарта отправился. Что поделать? Слышите, а он? у меня звук Опять? Нет, у меня просто лагает. Стой, стой, стой на месте. У меня из-за того, что ты едешь, ты лагает. Да стой на месте, я тебе говорю. Хорошо. Вот, да. Вс ⁇ погоди. да Сама подлагивает, все. Пошли. Но все равно немного подлагивает. Давай вниз спускаемся. Ты слышишь? Подожди, поставь на паузу. Я перезаведу. Да, подожди, тихо. подожди. Зовё... пошли вниз. Да? О, тихо, тихо, нифига, как мы тут выглядит. Офигенно, гаст. Эй, да есть стрелы? Да, семь. Дай! На, я кидаю. Где? Вот. Блин, красава, отразил. Уа, я да спущусь, блин. я хочу к спуститься. Да блин, газ. Ты что творишь, газ, да? Ты уже все, по-моему, стрелы использовал. Нет, еще три осталось. Уа. Есть. Я хочу его, нам же. Красава. Жалко, она в лаву, наверное, упала. Прыгай. Прыгал. Ну Блин, если заказ нету. Упала. Или вообще не, не выпало? Ветер. А, что? Пошли вниз давай. Вся, бабки. Подождите. Ветер. А -а -а. Что это? А, вот. Это я нашел У меня ступеньки Так, ну-ка, пошли-ка, знаешь, куда? Меня вот эта вот фигня интересует. Что это за гагух? Гов... Это что, мусорка? Так, ну у меня, в принципе, ничего такого... О, огневая плать, да, плать, да, нужно ее выкинуть. А, что я, косули кашу... такой? Так. Смотри, там еще выше поднимается. Это люди поднимались. Не, я имею в виду, что еще выше крепости идет. Наверное. Надо подняться. Да. Фигит тут ловок. Я, кстати, знаешь, что там, там в серваке нашел, когда мы в Колой играли. Mm. С колей. Это Квартал Венг. Ну, то, что вот в, в мини-замк, который. Ну, знаешь, такие под землей, там, или под океаном замки бывают mm. такие. Так, тут тоже лава. Какой такое говно. Давай, поднимайся. Аккуратно. Так, значит, пошли в ту сторону. Куда пойдем налево, нам направо. направо? давай. Налево, а нет, хотя. Нет, направо. Пошли давай. со мной. Разделяться сейчас нельзя. Значит, сюда нельзя, тут... тут тупик. там админы сделали. Направо, вот сюда, вот сюда, давай сюда. Проверим. Хотя нет, туда. так проверяю? Тут ничего нету. Откуда мы пришли, кстати? Теперь а? вот сюда. Потом мы пришли, вот, ну, вот мы пришли, пришли да. пошли налево. нет Еще... вот. ничего. Ловни. Ломай грибочки. О, адские бородавки, адские бородавки, адские бородавки. О, дедка, да, Мы нашли тебя. Вот зачем я сюда пошел? За адскими бородавками? У меня их пять. А у меня пятнадцать. Хорошо, конечно. Сразу так нашли. Всё. да вообще сразу ну почти сразу ну ты же знаешь как люди долго в стержень фрита, в блин. а мы с тобой как читер сразу ты где а вот он ты погоди да я поем у меня тоже кстати надо поесть а то блин полторы хп о да еще все, это у меня всего лишь одна осталась. Ага, Прощай. На право, да сюда. Ну-ка вниз. Опять вверх. Стой, мы вверх тогда не пошли. Ветали, иди сюда. Ветали. Да, там я Там еще выше поднимается. Не, мне кажется, не надо пока что. Давай, давай дальше прямо пойдем. Давайте идешь прямо, а я наверх. А если в все... мало ли? Да, если что-то по, ты А, это тупик. Тупик. У... у тебя? Да. А ты куда пошел? Прямо. Подожди, всяк тебя. Зайду. А вот он ты. Все. Я здесь. А, блин. Подожди, а что вот здесь? Вот? Где? Ничего. Уверен? Конус. Да, ничего, Ломай вот эти вот грибочки, Но здесь ничего нету. Давай пошли обратно. Значит, тут мы были, тут и продавки ломали. Мы вот туда вот за лестницу выходили. А нет, мы не ходили. Так, тупик что ли? Да. Чего? А не, мы оттуда, кажется, пришли. Да. А, да после того, что с... на моем бесплатно. кончились. А с кем ты сейчас разговаривал С кем ты сейчас разговаривал? Кто? А, сегодня Просто правда эта иглка у меня, Симка. Я поговорила, Ань. Макс, выруби сестру. Ага, давай. Ага. думаешь это так легко? Она меня пошлет куда-куда? Кто я? Да Виталий сказал, Макс, выруби сестру. <свист> На беззвучный режим с ним, если поставить. Я сейчас могу сама вырубить. Ма... Ай, мам, пошли. Она сейчас тебя сама вырубит. Ага, хорошо. Через годика, два, три, может быть. Он, он сказал, что через годика, два, три, может быть. Ага. И то не факт, что догонит. Рити, то не факт, что догонишь. А ты, блин, этот у нас переводчик фигов. Скажи, встречу папе там. Ладно, хорошо. Ты слышал, что она сказала? Да, да, да. Я буду рад с ним встретиться. Она сказала, что он будет рад с тобой встретиться. Окей. Тихо, тихо, тихо. А. Слышь, это? А. блин, да. ломаем. Да, иди ты, иди. Сюда, иди, где ты. Вон я. я забор тут переловал, смотри. А. Тихо, ага, а. куда интересно? А. А, это я а. Мы здесь были. Мне я ищу кварц. Кварцевый человек, блин. Нашел. С какого фига тебе кварц опять понадобился? А, надо точно надо рожиться хорошо. А, кстати, вот то что это ведь четвертая часть, да, Веда? Ну да. А нет. В третьей не части... части вот он это это Это третья, это третья. Мы четвертую не смогли создать, ну не успели. Это третье? Ну, третья? короче, вот в прошлой серии он сказал, что немного родились. Ну, нет, совсем нет. Я еще не говорил. Помнишь, мы тогда хотели это снимать? А, да. Он, ну, короче, когда сервак отрубился, мы начал снимать. Он сказал, мы тут немного родились. Мы совсем немного родились. Да, мы, вообще... мы вам все, наверное, показ... не показывали, как мы родились. Хорошо. За... За день, да? Ну как за день, да? За полдня, а, может быть. А может, ты ко может. мне Да-да-да. Но я думаю, хватит на сегодня из этого здесь быть. Пошли назад домой. Угу. Хомы пишем, хомы и домой Всё. Ой, Чё ты? Сейчас я. Да копай его, Давай копай. Кварцевый человек. Жалко, что нельзя сделать кварцевую броню всякого. Чё, Ты? Я тебя. Ты? Я тебя. Ты? Ну, ты же сам попросил телепортироваться. Я понимаю. Но ты. Ладно, профиг класс сейчас на... накопаем. Зато... Блин, читер! Просто читер. Я просто, знаешь, вот от хиками очень легко купается. Я просто вообще вот так вот стою. <inha> <pont тракуй> Это все Коля Azerbaijan. виноват! И сейчас такая. Ты умер? Нет, я жив. Это Коля. Коля звонит. Коля. Макс, подберешь. Все, спасибо. <свес> я домой, иди ты. Ага. <свес> ну как <чувак>, в <ловись> скупался? <свес> не, реально, как в скупался? <свес> да ладно, что так? Подумай, жарко было. Ну не очень, знаешь, я жить привык, я жаркий пацан. Коля звонил, да? <свес> да, Коля, олень. Вот, блин, вот он сейчас зайдет, я его возьму и как мечом огрею по спине. Не надо, он нормальный чувак. Чрт, да. ну зачем звонить? Бетоль, а? <сёк> ты что же иногда звонишь мне Мне не вовремя иногда. Ничего не звонит. О тебе не... не вовремя. Я тебе никогда не звоню. Ни... Чё, чё, ты что вообще что ли? Я а тебе никогда не да, звоню. конечно, не звоню. Смотрите, мы сделали потайной вход. Опа. И мы... Где это потайной вход? У нас на втором этаже. Это я сделаю, а не ты. Какая а какая где моя мини ловушка? Ничего ты не чего есть? мой мини ловушку сломал? Кто? А, я не знаю. Может, это админы? Может, может, там он в выживаниях был и попался туда. У меня 21-й, наверное. Так, спавнены. А какой тут спавн? Тут спавн поменяли. Я не знаю ничего. Я, я реально не знаю. Еще не был, да? Да. Как хорошо дома слышь дай фриты, я фритэш сделаю что ты сделаешь нашу эту как на феливарку все погоди а ты где кстати я распал не поменяли тогда что отрубали поменяли не поменяли Что такое? Я чуть не упал в нашу эту обычную да. шахту. Да? Угу. А, то что в эту-то? Да. Где там кто-то пропал так очень сильно, да? Да, да, да, да, -да. Ну кто-то, Макс, кто-то, кто-то. Это не я, я тебя клянусь. Помнишь в самом начале ты тогда ко мне захотел. Да, Позитивный. Чего? Ну, я это не копал. Ну что, нам пора прощаться. Спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. С вами был Sky Kid и Skiff. Скиф, иди сюда ко мне. Ты где? Сейчас, подожди. Иду. Э -э, я дома, лично Ща я домой телепортируюсь. А, ты, ты еще в одну, что ли? Нет, я восполнил. Ну вот. вот, мы с вами был Скайзакит из Киев. Подписывайтесь на канал. И всем пока.